киста яичника кратко это доброкачественное образование в яичниках диагностируется при ультразвуке вы приходите желательно смотреться у одного и того же врача на ультразвуке то есть вы пришли на пятый день менструального цикла вам сделали узи говорят есть киста вы окей ходите еще месяц через месяц прошла ваша менструация вы приходите на пятый там седьмой день менструального цикла есть киста значит Хорошо, вы еще не родили, не, не родили в себе идею, то, что ее нужно удалять, вы еще цикл можете проходить. Но если на третий цикл эта киста сохраняется, даже при нормальных показателях опухлевых маркеров, там все супер, вы должны идти к врачу. Потому что иначе потом может быть прям беда. В любом случае, если киста сохраняется на ультразвуке у менструирующей женщины в течение трех циклов, она должна верифицироваться. Верифицироваться – это удаляться, отправляться к и решаться, что это за киста. Наблюдать это это могут себе позволить только очень крутые врачи, мы не являемся, потому что нельзя на себя брать такую ответственность. Рак молодеет, поэтому вперед. Если на ультразвуке в течение трех месяцев сохранилась киста, Женщина должна лечь на операционный стол а, в любом возрасте, в любом. А, если эта киста у женщины в постменопаузе, то есть когда на ней менструирует, это однозначное показание для операции.